Всем привет, с вами Олег Хакеев. А, Мое видео о двухэтажном поезде <coughs> пользуется, с моей точки зрения, какой-то бешеной популярностью. И я решил снять сюжет про СВ в двухэтажном поезде. Это будет очень коротко, потому что тут, собственно говоря, рассказывать, наверное, не о чем. СВ представляет из себя двухэтажное купе, но без верхних полок. И поэтому здесь, в принципе, комфортно. Ну, давайте мы попробуем все посмотреть. Телевизор, полочка, ну, свежие газеты зеркало вот здесь была бы где-то, наверное полка верхняя да, и я еду на втором этаже еда входит в что это такое? телевизор включили кормят ужином плюс наборы сок, вода мне, кстати, повезло, я еду один поэтому компаньона у меня нет то есть у меня такое СВ единичное ну и, собственно говоря, все. Вот для тех, кто помнит кондиционер. Внизу, собственно говоря, ничего нет. Пусто ставьте все, что хотите. Проход по карточкам. Если я правильно помню, всего 30 мест в этом вагоне. Там 15 на 14 на первом этаже, 16 на втором, или как наоборот. Ну, вот примерно так. И что я вам хочу сказать? Что, почему я еду здесь? Потому что оказалось, что место в ВСВ двухэтажного поезда сегодня стоит дешевле, чем. Верхний полка в купе поезда Татарстан Вообще, я люблю ездить в купе на верхних полках Не люблю, а вот как-то так, в общем, комфортно мне На верхних полках успешу там до самого позднего дня Никто тебе не мешает А здесь, получается, нижний полка в стоит дешевле, чем верхняя полка в Татарстане И это как-то, думаю, странно, но динамическое ценообразование, что можно сказать Пусть так и будет, я тогда буду ездить в этих СВ-вагонах А в принципе здесь, ну, очень хорошо, правда же? я один еду, как классно! 6 утра, нас разбудили, мы приезжаем к Москве Я попил чаёк, скоро выходите. что я могу сказать? Мне понравилось в этом двухэтажном СВ, конечно, оно несравнимо с СВ там, в первом поезде, в третьем поезде Мне особо в третьем поезде СВ нравится, отдельно как-нибудь расскажу про этот а, поезд а, Но здесь достаточно комфортно, единственное, что я блин, понимаю, что вот эти полочки, они сковатые и бывает хочешь коленку или ногу выкинуть а нет чувствую что там край уже поэтому конечно в двухэтажном поезде места чуть-чуть уже но за счет этого она перевозит меньше но если вот выбирать там между плацкартен и купе двухэтажного поезда или между например купе четырехместным или св в двухэтажном поезде то вот пожалуй в этой части двухэтажный поезд может Оказаться на первом месте. Летать поездами РЖД, короче говоря. С вами был Олег Факеев.